всех на нашем канале недавно вот разобрал военную радиостанцию старую антиквариатную r105 м ну конечно же такие радиостанции уже давно не выпускаются это антиквар обе были нерабочие, ну точнее у меня была ее половинка только несколько имеется деталей это вот в частности кпе вот такой есть вот в налете и еще один кп с мотором тоже вот такой вот это была утопленник радиостанция вот что значит есть интересного и полезного ну прежде чем мы начнем я скажу что разбирается она очень тяжело очень во первых помимо самого Тяжелого дюралевого корпуса, все блоки экранированы, тоже вот в такие дюралевые корпуса. Это первое. Второе в этих блоках все модули, абсолютно все экранированы. Еще вот в такие, ну, наподобие, как вот этот, только полностью в ячейке. Изначально я даже принял за релюшки некоторые но как оказалось что это контура и вот в таких блоках еще находятся дополнительно вот такие ячейки они пропаяны капитально ну вот можно видеть сколько тут припоя полностью закрыты заэкранированы, вот и внутри внутри находятся вот такие модули вот они это платы поверхностного монтажа причем я очень сильно удивился вот вот они такие вот полностью керамические вот и сделано все здесь поверхностным монтажом и как это ни странно далекие времена ссср уже были детали поверхностного монтажа да те самые снд компоненты вот они они конденсаторы поверхностного монтажа. Я, конечно, впервые такое увидел. И вообще военный монтаж я впервые тоже увидел. И насколько он отличается от бытового, я имею в виду бытовую высокочастотную технику. Ну, например, как вот китайские радиостанции современные вообще там одна плата просто и никаких перегородок ну в общем практически ничего не экранировано а здесь же экранировка очень прям капитальная вот двухсторонний вот они они конденсаторы поверхностного монтажа и лампы вот такие пальчиковые лампочки это один же 18b по моему 26 там и 29 есть ну всякие разные их их там очень много это я оставил так чисто для образца вот выковыривал я уже достаточно много этих ламп очень много вот этих конденсаторов вот то что я тут уже наковырял вот они они конденсаторы поверхностного монтажа вот даже есть <coughs> всеми любимыми всеми любимые кмки с драгметалом и вообще драгметаллов тут довольно много на транзисторах вот имеются вот такие ромбики обозначающие содержание драгметаллов ну не это не особо интересно Применять я это буду все в радиолюбительской практике. Также мне очень понравились вот эти катушки, вот, которые также в этих блоках находились. Приемники, передатчики. Вот Они керамические, вот эти все катушки. Вот И провод, которым сделана обмотка, он не просто посеребряный. А он полностью серебряный. Мягенький проводок. Вот я уже понаскручивал с некоторых этого провода. Также буду использовать их в контурах, в катушечках. Вот что там еще было? Галетники. Тоже вещь полезная. Тем более с военной техники. Это вечные галетники так КПЕ. <coughs> вот у меня один разобран но это уже не я разбирал вот тут вот керамический изолятор не здесь находится привод шестерня вот она шестеренка вот здесь она целая Я тут уже для своих целей его малость переделал вот он трехсекционный, каждая секция, вот она, по примерно 30 пикофарад. Но что еще интересное, вот здесь вот, кстати, видно отверстие, здесь стояли вот эти самые контура. То есть уже для самоделок можно применить готовые, намотать какие-то свои, поставить. И через тот же галетник можно переключаться по диапазонам. Но самое интересное в них, что они, я имею в виду пластины в этом КПЕ, тоже серебряные. Не просто как в бытовых приемниках, алюмишки обычные, а серебро. Вот Также вот в этом блочке тут маленький КПЕ есть, вот его пластины тоже, тоже серебряные. Вот такие вот <смех> интересные вещи. И вот еще, ну опять же, это с одной и со второй радиостанции. Вот такой КПЕ, тоже на 30 пикафарат. И уже здесь есть контур, вот он, с серебряным проводом. Тоже э, лепестки этого КПЕ, они тоже серебряные соответственно и серебряный провод, но также здесь еще имеется галетник на три положения, ну одно рабочее и три дополнительных. Вот сейчас его переключить сложно, вот только плоскогубцами. А уже внутренний ротор вращает данный КПЕ. Вот точно такой же аналогичный со второй радиостанции но тут контура я снял. Вот, что еще? Ну, помимо галетников, переключатели, головочки также есть. Вот, вольтметр такой, миниатюрный, стрелочный. Тоже пригодится. Пригодится. Вот, вдобавок у меня есть микроамперметр на 50 микроампер. Вот, тоже маленький. Вот, где-то можно будет это дело применить. Что еще? Ну и всякое... Да, и еще поверхностного монтажа детали. Не все показал. Также еще есть катушечки. Вот такие поверхностного монтажа, он видно. Вот такие. Все выполнено на керамике. Никакой пластмассы. Вот такая катушечка. Вот. ну и обычные конденсаторы керамические вот у них их там очень много это, это так тоже для показа вот они высокоточные я имею в виду допуск по допуску они очень точные и очень качественные вот эти керамические конденсаторы так что это дело тоже можно будет оставить и применить в каких-то самоделках. Ну и естественно не менее ценно это лампочки. Вот и говорю, наковыряла их там, их больше десятка, по-моему, вот этих пальчиковых лампочек. Вот. В общем, мне очень понравилась такая находка. Вот не рассказал про конденсатор КПЕ, который с мотором. Ну, к сожалению, почему-то этот, что второе, что первый мотор не рабочий. Ну да ладно, то тоже секция с серебряным КПЕ на 30 пикофарад Ну, можно, то, что удобно, большой вал, и можно очень точно, то есть для точной подстройки применить его в дополнение, допустим, вот к этому КПЕДУ, у которого я все три секции запаралейил, и получилось примерно 100 пикофарад. А вот этот на 30 можно применить к нему дополнительно для более каких-то точных подстроек. Вот, так что вот мне таких получается два уже и два вот таких трехсекционных. Но еще интересно, что там внутри, вон, можно видеть такие пальцеобразные конденсаторы дополнительные. Вот, я тоже такие никогда не видел. Если кто видел и знает, из чего они состоят, пишите в комментариях. Вот, Но это конденсаторы. У меня еще такие были выковырены там из другого блока. Вот здесь их тоже видно, вон они. Вот такой обзорчик на разобранную радиостанцию, так что интересного в ней электрончику радиолюбителю много есть. Но разбирать ее, еще раз скажу, очень сложно. Хотелось заснять процесс именно разборки, но там приходилось особенно вот эти блоки, которые запаяны там прямо основательно, греть горелкой вдвоем с товарищем один тянет другой греет короче тяжело очень разбирать его вот поэтому процесс если еще и снимать на камеру то затянулся бы вообще мы и так ее полдня разбирали. вот собственно вот такие внутренности очень качественные. это конечно вам не телевизор какой-то там притащить с улицы здесь полезного и ценного достаточно много ну на этом собственно пока все подписывайтесь на канал ставьте лайк пока.